Сегодня отвечаем на вопрос Кирилла. Добрый день! Есть важный вопрос. Как я понял, всегда нужно заверять согласие супруги на участие. Нет ли альтернативы? Что если я буду работать с другом или родственником по агентскому договору? И тут же тогда следующий вопрос. Нужно ли заверять какие-либо документы принципиала, если супруги нет, для участия в торгах? Если вы хотите приобрести имущество на себя, находясь в браке, вам придется заверять согласие супруги, но есть альтернатива. Например, работая с инвестором, согласие супруги не потребуется, вы можете работать по агентскому договору. Однако, если получится, что инвестор находится в браке, то он уже будет вынужден оформлять согласие супруги. Таким образом, мы приходим к выводу, что это работает в обе стороны.